В тихом районе Святивласа уютно расположился курортный комплекс Sea Dreams. Это новый современный комплекс, выгодно отличающийся от многих функционирующих на Черноморском побережье, идеально подходит для будущих собственников недвижимости гостей и гостей курорта. Комплекс расположен в 100 метрах от пляжа на второй береговой линии и максимально отвечает потребностям как активного, так и спокойного отдыха. Предлагаем вашему вниманию... Апартамент с двумя спальнями расположен на втором этаже комплекса. Апартамент состоит из полноценной кухни, зала и двух спален. Из каждой спальной комнаты есть выход на балкон. Каждая комната квартиры оснащена сплит системами. Имеется два санузла. По всему периметру апартамента расположена Большая Лоджия с прекрасными видами на море, бассейн и Балканские горы. Общая площадь апартамента 90 квадратных метров. Если вам понравился этот апартамент стоимостью 85 тысяч евро, вы можете связаться с нами по телефону, вайберу, ватсапу или написать нам на электронную почту. Мы предлагаем также и другие апартаменты с двумя спальнями, большей и меньшей площади. Возможны разные методы уплаты. Полная оплата, беспроцентная рассрочка на 4 года, безналичный и наличный расчет. Вы можете подобрать любой подходящий для себя вариант. Вложение собственных средств в покупку апартаментов в комплексе c -Dreams является надежным средством их сбережения, гарантия прекрасного Черноморского отдыха в святом Васе.